Персонализация. Ну, давайте поговорим о персонализации. То есть, э, безусловно, на кого будет работать вот это вот слово? Ну, например, э, в моем стиле работы, в моих книгах я учу корректности, учу тому, чтобы человека на встрече не доставать, на него не давить, его не перемотивировать, не обещать ему золотые горы. Ну, как бы есть много нюансов, в которых скажем так, я придерживаюсь в своем бизнесе, в своей личной активности, и которым я учу своих, скажем так, читателей моих книг, зрителей моих роликов, там, мою структуру, прежде всего. То есть, ну, это некая моя собственная персонализация, да? то есть это стиль, да? вот. Есть какая-то еще персонализация у другого человека, он там материется у кого-то. Дырка в ухе, сережки в носу, там, большая грудь, и они, значит, там там татуировки и так далее. У каждого своя, скажем так, фишка, как они себя, ну скажем так, выделяют. Но я хочу сказать интересный момент: что персонализация это связанное с пользой качества, которое вы ну, осваиваете и начинаете выделяться на рынке чем-то полезным, но при этом отличающихся от остальных. Опять же, что в этом может понять и сделать новичок? Он еще не умеет обычно строить сети, он еще не может просто проводить встречи нормально, у него еще не появилась структура, он, может быть, еще даже не научился ездить на мероприятия регулярно. И получается, что человек еще не лидер, а уже лезет в персонализацию, он уже хочет отличаться. Он хочет выделяться, Идриан Батон, от всех остальных. Чем, ребята? Количеством бесполезных слов? Вот для меня вот этот момент э, непонятен, какая персонализация для новичка. То есть как новичок может выделиться, если он вообще ничего не знает.